Здравствуйте друзья, художники-любители. Это завершающий, четвертый ролик по теме, Вы не могли бы проанализировать мою картину? Такой вопрос мне задают мои подписчики, художники-любители. Я отвечаю отказом. Почему так смотреть предыдущие части? В данном видео покажу, как писалась картина с озером в горах, в которой есть секрет. Конечно слово секрет было произнесено для красного словца, чтобы заинтересовать зрителя, потому что секрета как такового нет, но есть эксперимент. А как известно, эксперимент может быть удачным или неудачным. И лишь после разбора и анализа, узнаешь, что получилось, а что нет. Даже я с трудом проанализировал свою же картину, потому что было много непонятного в ее создании. Каждая новая картина, это поиск того, чего раньше никогда не делал. Благодарю всех моих подписчиков и друзей, которые поучаствовали в анализе данной картины. И что хочу сказать. Всего лишь несколько комментариев, были близки к раскрытию экспериментального секрета. Прошу не обижаться тех подписчиков, которых я не упомянул в ролике. Вы иногда попадали в некоторые точки по краскам, имприматуре и тому подобное, но не увидели самого главного. Поэтому обозначу комментаторов, которые более приблизились э, к ходу написания. Самый близкий из них, это комментатор э, Рая Янковская. Прочту ее комментарий. Вот она пишет. Привет. Интересная задачка. Спасибо, Игорь. Э, мне, кажется, мне кажется, что написано в три сеанса. О сеансах и мне трудно говорить, потому что такое письмо сложно назвать сеансами. После скажу почему. Далее. Имприматура. Краплак розовый, а земля и вода переднего плана или в первом или во втором слое. Этого я не поняла. Но плюс э, к краплаку э, добавки голубой ФЦ. Вот здесь она прям в точку попала, если не считать, что краплак... Красный, а не розовый. А голубая ФЦ действительно добавлялась к краплаку. Далее она пишет. На воде подозреваю сошкрябывание слоя для освещения водички. Пропускаем. Далее. Из красок. Краплак розовый, голубая ФЦ. Зелень. Смеси зеленой ФЦ с остальными. Какой-то желтый. Я его в чистом виде, там не смогла увидеть. И похоже, Марс коричневый, прозрачный. Гениально. Особая фраза, какой-то желтый, я в чистом виде не смогла увидеть. Но ведь увидели, что как такового чистого желтого в картине нет. Дальше она пишет, а вообще впечатление очень понравилось. Нет, пропускаем. Задний план, ля-ля-ля-ля, ручеек, очень атмосферно, с камнями траливали. В общем, с... а с камнями не очень поняла вашу задумку, с коричневым и коричневым-красными собственными тенями, хотя камень возле дерева с фиолетовыми тенями, получился очень даже. Вот, про камни, особенно про тот, который с фиолетовыми тенями, прямо в цель. Далее поймете, почему в цель, это как в центре мишени. Спасибо комментатору Рая Янковская. Чтобы не разбирать все комментарии, иначе это займет много эфирного времени, я буду показывать хоть работы и по возможности озвучивать, ну где примерно что-то совпадает. Итак, сначала придумался сюжет. Затем рисовался эскиз карандашом, много эскизов. После был пробный этюд. Более подробно об этом можно посмотреть в предыдущих частях фильма. Единственное, хочу сказать об этюде. Писался он всего тремя цветными красками. Синяя, красное, желтое и белила. Все краски непрозрачные, кроющие. Многие оттенки цвета составлялись на палитре. При написании самой картины, этот этюд использовался в качестве референса, ну как вспомогательное изображение начал писать картину обычным классическим способом. На эту тему один из комментаторов верно заметил, вот комментарий от Михаила. Имприматура была цвета охра золотистая. Дальше я не зачитываю, вот вы сами видите. Михаил правильно заметил, что первоначальный подмалевок был охристый. Только краску использовал не охру, а марс желтый прозрачный. Но это не важно. В тонком слое на белом грунте Марс желтый выглядит как охра. Написал я подмалевок этим цветом, и пришла мысль. А в чем эксперимент, если такое уже было? Я остановился и стал думать. Что же такое глупое придумать, чтобы не как всегда? В дальнейшем, этот подмалевок сыграет лишь роль рисунка и как переходной слой от акрилового грунта на письмо маслом. Пока желтоватый слой просыхал, я исследовал этюд. И тут пришла мысль. Для тех, кто смотрел ролик про тюльпаны, кто не смотрел, посмотрите ссылка будет в описании под видео. Там я попробовал способ написания драпировки по противоположным цветам. Объясняю. Если посмотреть на цветовой круг, то противоположный красному будет зеленый. Портира красилась сначала красным, а после зеленым так, что тени или просветы оставались красноватыми. Это придало глубину в оптическом наложении красок друг на друга, после просушки первой. Если смешать красную краску с зеленой, получится грязь. Вот тут меня и осенила мысль. А что если попробовать сделать подмалевок в противоположных цветах? Можно назвать это негативом. Вся живопись состоит из противоположностей. Например, если тень холодная, она там синяя или фиолетовая, то свет теплый, желтый, оранжеватый. Интересная идея, но как ее воплотить? Выручила компьютерная графика. Я перевел этюд негатив в фотошопе, называется инверсия и увидел вот это. Глядя на негативную референс, нужно составить палитру. Из каких красок? Я снова ухожу в эксперимент, ставлю себе условия. А что получится, если я возьму только цвета самых ядовитых красок, которые многие художники боятся использовать. Так и сделал. Голубая и зеленая ФЦ краски. крапла красный прочный. Индийская желтая. И белил титановые. Почему я сказал ядовитые? Потому что на моей практике, работая с этими красками, они все убивают первоначальный цвет, составленный на палитре после высыхания. Короче, пока смотрите, как я искал палитру оттенков для негативной подмалевка, объясню, почему прозрачные краски типа ФЦ или краплаки убивают первоначально задуманный цвет. Смешивая любую из прозрачных красок типа ФЦ, краплаки или индийскую желтую с белилами, я могу получить голубой, розовый или желтый цвет. Но по высыхании, то, что я вижу в смешивании на палитре, белила почти исчезнут. Я не буду вдаваться в химию, но то, что ядовитые краски сжирают белила, это точно. Написать подмалевок в негативе оказалось не так-то просто. Нужно было заранее понимать, что на место синего в дальнейшем ляжет желто-оранжевая краска, на место красной пойдут зеленые колеры, ну и тому подобное. Я взялся за сложный сюжет, который в природе не существует, и цвета которого приходилось выдумывать по ходу, как я уже сказал, из самых ядовитых и холодных красок. Пока показываю поиск оттенков на палитре, расскажу о сложности использования этих красок. Краски прозрачные, предназначены именно для лисировочной живописи. И как бы я их не замешивал между собой, другой цвет намешать проблемно. Всегда получается непонятно темный колер. И лишь добавление белил, дает понятие о цвете. Но белил убивает прозрачность, замес становится мутный. Мало того, из этих красок проблематично намешать ярких или теплых оттенков, если не применять, допустим, кадмии. Данные краски показывают свой чистый цвет или изменяют оттенок уже написанного только по просохшей подложке тоже определенного цвета. Помню эксперимент со Спасом на крови. Этот ролик есть на моем канале. Вот смотрите. Индийская желтая краска, дала чистый желтый цвет по предварительно закрашенным столбам белой краской. А в смеси с белилами, я уже говорил, индийская желтая станет мутной, со временем съест белила и не даст глубины. Друзья, я долго искал цвета, обращаясь к референсу, переведенному в негатив. Ну и конечно, так как это подмалевок, то никаких деталей не писалось. Писались только крупные цветные пятна. При создании этой картины, приходилось решать сотню вопросов по ходу. Я многого не понимал, почему именно такой цвет, лежит ли на него противоположный, какой будет финал и тому подобное. Поэтому я говорил в предыдущих частях, что разобрать написание картины профессионального художника проще, потому что он следует определенным законам в построении сюжета и в наложении красок, и эти законы у каждого жанра и у художника свои. А разобрать картину любителя сложнее, потому что он иногда сам не понимает, что творит и что из этого получится в финале. В итоге, получился вот такой подмалевок. Ко мне в мастерскую заходили знакомые, друзья, и увидев картину, удивлялись. Говорили и спрашивали. Видим вроде горы, вода, но что за странные цвета? Что я мог ответить? Лишь одно. Не знаю, пробую, что из этого получится. Просушил я этот странный подмалевок. Далее, начался поиск колеров из этих же красок, только уже перевернутые с ног на голову. Там, где были красные оттенки, должны быть зеленоватые. Там, где синева, нужно было положить желтоватый колер и тому подобное. В этом сеансе я добавил Марс оранжевый прозрачный. Не знаю почему так. Эксперимент. Эта краска тоже хороша для тонкослойного письма. У Марса широкий диапазон. Если использовать ее послойно, от желтого можно дойти почти до коричневого. В одном из роликов я покажу всю прелесть марсовых красок. Они уникальные. Из этих ядовитых красок негативный подмалевок получился более просто, чем поиск цветов для письма. Например, зеленые цвета сложно было замешать, чтобы получить теплые оттенки зелени, также и с красными, также и с синими. Поэтому начинал понимать солнечных и ярких пятен не получить. Можно было добавить яркие кадмии, но тогда бы рушился эксперимент. Пока смотрите, расскажу еще об одной ошибке, которую я совершаю не впервые. На моем канале есть ролик под названием Сложное понятие в живописи, воздушная перспектива, часть 4, картина Даниэль, Вар... Даниэль Ван дер Путтена. В нем подробно рассказывается о поверхности холста. Можете посмотреть. А так, вкратце. Я снова взял холст для этой картины, крупнозернистый, который предполагает пастозное письмо. А писать начал прозрачными красками, которые не терпят пастозность. Они работают в тонкослойном письме. Ну и конечно, изящную линию или ровное прозрачное пятно сделать затруднительно. Для этого нужен холст с мелким зерном, почти гладким. А по крупнозернистому холсту, что линии, что пятна, получались рваными, это и есть ошибка для тонкослойного письма. Сколько было сеансов, при написании картины сказать сложно. Я мог просидеть два дня за работой, а мог и забросить картину на это же время. А вот палитру я составлял не единожды. Примерно раз 5-6. И с каждым разом намешивал все более яркие и чистые колеры, насколько это позволяли краски из данного диапазона. Обратно вернусь к комментарию Раи Единковской о том, что она не поняла какой-то желтый, я в чистом виде там не смогла увидеть. Все верно подмечено, желтого как такового нет. Есть индийская желтая и замешать из нее теплый желтый цвет на белилых проблематично. Самое главное, я старался не записывать негативный подмалевок, по возможности, где-то совсем не трогая его, а где-то он должен просвечивать сквозь верхние краски. Забегу вперед и покажу участок. Вот именно камень возле дерева. Смотрите, тень на камне осталась фиолетово-синеватой, нетронута и таких участков на картине немало. И не зря же делался эксперимент с подмалевком в негативе, чтобы после его закрасить. знаете, я очень долго не хотел рисовать дерево, которое было в Этюде. Думал, может все-таки не резать им центр картины. Но почему-то пришла мысль, что дерево объединяет передний и средний план, но все-таки я его нарисовал. Вообще, картина затевалась не ради картины, а именно ради эксперимента. А что получится, если? А вот это если, пока не сделаешь, не пройдешь этот путь, не поймешь. Если бы нужна была картина, наверное, проще пойти на планер или сделать копию, или списать там с хорошей фотографией и тому подобное. Прежде чем экспериментировать на серьезном сюжете, нужно было таким образом потренироваться на чем-то простом. Ну, допустим, пописать яблочки. В итоге получилось такая картина. Какой сделать вывод по прозрачным краскам? Эти ядовитые краски, неплохо сработали в воздушном пространстве. Например, дальняя и средняя гора получились, ну как бы окутаны туманным воздухом. А вот на силу переднего плана, не хватило пастозности и теплоты красок. Ядовитые краски, которые применялись в картине, сами по себе холодные. Ну и ладно, картина все равно уйдет в печь или будет записана другим сюжетом. Основной вывод именно к названию ролика. Вы не могли бы проанализировать мою картину? Еще раз, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, повторюсь. Картину, написанную мастером, проще анализировать, потому что есть определенный профессиональный ход действий. Любительскую картину, тем более начинающего художника, проанализировать сложно. Он может по нескольку раз переписывать одно и то же место, пока не добьется желаемого. Ну и в итоге, там очень сложно будет разобрать, что он Задумал изначально. Да что говорить, если я сам свою картину не смог проанализировать. Хотя всегда найдутся знатоки, которые напишут свой анализ и вывод четко, коротко и ясно. Вот. Спасибо этому комментатору, который слово вот это слово написал через букву А. Такие комментарии дают толчок для дальнейшего развития. Типа. Ах так? Ну, Заяц, погоди. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч!